Здравствуйте! Вот смотрите, вот это озеро находится рядом с солнечным новым. Здесь планируют сделать небольшой парк. Уже планы давно озвучивают. Что, вот, что его благоустроить, обустроить. Вот, мимо него проходит небольшая дорога. Здесь такой видите лесочек. Вот, вот смотрите, поднимаю. Камеру туда, вот в сторону Солнечного. Вот дома Академика Семенова. И дальше вот идет церковь. И вот там строят дома кронер Там Кузнечный идет. Вот тут опять тоже деревья. Правда, там спуск, То есть фактически это -то озеро, это как бы перегороженный, по-моему, овраг тут получается. В принципе, очень красиво. То есть, когда все это сделают, будет достаточно интересное место. И здесь будет достаточно удобно там, знаю, отдохнуть, сходить. Так что будем надеяться, ждать, чтобы это сделать побыстрее. Солнечное будет еще одно место для отдыха. Всего хорошего. До свидания.